Всем приветик. Совет от осознанности, расклад плюс игральные карты. Так, советы от осознанности. Так, их распределять давайте начнем. А винтажные сделаем все вместе. Так, деньги, здоровье, любовь, любовь, отношения. Отношения, любовь, деньги, отношения, деньги, здоровье, деньги, деньги, здоровье. Manger. Отношения, любовь, деньги, деньги, деньги любовь, здоровье, здоровье, отношения, деньги, любовь, отношения, здоровье, отношения, деньги, деньги, отношения, деньги, любовь, отношения, здоровье, деньги, отношения. Ну вот, любовь, здоровье, любовь, деньги, здоровье, здоровье, любовь, здоровье, деньги, любовь, любовь, любовь, здоровье. Сейчас побегу. кто там у кого интересен. Так, отношения у кого у нас. Осознанность хочет, чтобы вы относились к себе справедливо. Также к окружающим относились справедливо. Давайте отношения и посмотрим. Так. Осознанность. Совет от осознанности. В вопросе отношения. Отношения любые. Отношения с самим собой или самой собой. Отношения в семье, с родителями, с родным с родственником, отношения с друзьями, отношения со знакомыми. Отношения с окружающими вас людьми. Можно вот так вот покороче даже сказать. Отношения с природой, отношения с животными так отношения вы знаете чего хотите вы понимаете что вам нужно вы знаете чего вы именно желаете также вы понимаете что ваше желание кроме вас самих озвучивать никто не будет вы озвучиваете сами себе и сами выполняете свои желания Отношение к самим себе у вас на высшем уровне отношения с окружающими уже не очень. А вот с любимыми людьми, семья, здоровье, любимые люди, семья, здоровье, здоровая любовь у вас и в семье, и с родственниками, и с друзьями, с любимыми людьми. Вы понимаете, что отношения у вас именно те, которые вы хотели. А вот по поводу отношений друзей, на работе, со знакомыми, бывает, что они так хорошо складываются. Если вы больше будете... Стараться понимать, вас тоже начнут понимать. Бывает, что люди не подпускают к себе. Возможно, могут отталкивать вас от себя. Но вы должны понимать, что люди пытаются... Те, именно кто отталкивает вас от себя, они пытаются познакомиться с самими собой. Именно в этот момент люди стараются понять себя, научить видеть, что происходит вокруг. И когда уже начнут понимать, что чувства и отношения и происходящее, что вокруг происходит, это важно. Также будет важно. Не только для них, но и кто их окружает. Начнутся настоящие отношения. Именно те, которые хотели бы, чтобы были отношения к ним. С уважением, с пониманием. Так, давайте любовь посмотрим. Осознанность любви. Это самое главное, что надо понимать. Вы должны осознавать, кого вы любите, что вы любите. Как вы любите? Почему вы любите? Зачем вы любите? Для чего вы любите? А надо ли любить? А как нужно любить? Как необходимо на самом деле любить? Найти именно ту любовь и понимать, что вот это настоящая любовь. Я считаю, любовь это только там, где только радость, счастье, понимание, где вот нет именно того всего, то, что вот в отношениях бывает, ревности, недопонимания. Я верю, что, возможно, есть отношения такие, которые были на самом... Ну, не то, что были, а вот являются на самом деле настоящими. Вообще, я считаю, что у любви даже ссор не должно быть. Вот парень... Ой, девушка и парень, да, вот пара. Или жена и муж. Именно в таких отношениях могут быть уважение, понимание, но именно такая настоящая любовь есть именно материнская любовь. Но там также бывает и когда начинаешь за что-то ругать, объяснять. Вообще по идее не должно быть никаких руганев. должно только быть поддержка и понимание и также разъяснение, разъяснение разных моментов ситуации, вообще всего по поводу вот того, что детей их если не то, что воспитывать, а именно помогать понимать этот мир, именно помогать, разговаривая, показывая, чтобы научить, чтобы слышали, именно видели то что вокруг них происходит. Ну, я надеюсь, что есть отношения. Вот по поводу, вернемся к тем отношениям, которые парень, девушка, пара, ли, ну, близкий человек, либо же жена и муж. В таких отношениях, личные отношения, могут складываться поначалу хорошо, а потом уже вопросы, недопонимания. Надеюсь, есть такие отношения, где друг друга понимают, уважают и ценят. На долгий-долгий год. Любовь. У вас есть любимый человек в первую очередь вы сами и также в личной личной жизнью в личной сфере именно парень девушка девушка парень жена муж также вы понимаете что у вас есть вы сами ваша душа ваше желание переживания само ваше сердце ваша осознанность и также ваше понимание когда вы увидите самих себя, не просто в зеркале, а внутри, в глубине, даже вы увидите самих себя, вы полюбите себя. Возможно, оттуда будет настоящая любовь. Любовь к самим, к себе. Когда вы полюбите себя, вы сможете полюбить других людей. Любовь к друзьям, дружеская. Доверие, понимание. к Родственники. Любовь в семье, в родне. Любовь к животным у вас есть. Также любовь в интересах. Вы чем-либо интересуетесь. Именно не просто, чтобы вот интересно, да, а именно вот что-то такое вот есть именно вот в тяге, в интересе, желание, как магнит. Также любовь к природе, к животным, любовь к вселенной. Кто-то даже интересуется вопросом и хотел бы увидеть именно тех людей, которые давным-давно жили. Посмотреть не то, что вот какой был быт, дом, какие были одежды, какое питание, а именно посмотреть на душу самих людей, о чем они думали, к чему стремились, какие желания у них были. И также есть люди, которые интересуются в будущем. В будущем, о чем будет думать человек, что будет именно в будущем, в понимании того, что вообще происходить будет в будущем. И также в будущем попытаться понять, какой будет человек, как он будет думать, какие будут желания. Постичь космос. Сильное стремление понять, где мы все находимся. Как известно, у нас планета не одна, их много-много-много. Предел же где-то есть. Их же может быть просто бесконечно. Ладно, бесконечно. А за бесконечностью что? Там же тоже что-то же есть, за бесконечностью. Просто мы не все это видим, не все еще понимаем. Вот как водный мир. Рыбы, они живут в своем водном мире. Они также могут думать, что там дальше вот за пределами воды. Люба, конечно, не знают, что есть Земля, Суша, что космос есть. Они также задаются вопросами, а что там дальше? Где мы все вообще находимся? Так, здоровье. Здоровье, энергия. Энергия самих себя. Здоровье. И здоровая осознанность. Как совет от осознанность. здоровье у вас хорошее, а вот душевной энергии у вас не хватает. Вам хочется отдохнуть, хочется научиться понять самих себя. Также в плане здоровья. Вы понимаете, что силы это вы сами, энергия это вы сами и есть энергия, что вы не просто сила и вот являетесь энергией, что вы это вы и ваш Жизненный, не то, что вот опыт, который у вас прошел, или который будет, или который сейчас вот у вас есть. Опыт. А именно понимать свою ценность. Вот в этом у вас сила. Также энергия в том плане, что вы знаете, на что потратить свою энергию. И также вы понимаете, что энергия — это жизнь. Ваша энергия у вас самих. Кто-то читает книги, кто-то плавает, кто-то катается на велосипедах, на лыжах, кто-то гуляет на природе. Энергия земли, да? Ой. Извините также энергия самим к себе именно в том вопросе, что когда у вас возможно бывают какие-то либо вопросы, которые нужно решить, вы энергию все можете тратить и у вас мало остается энергии, потом вы восполняете свою энергию, понимаете, что надо следить, не эмоционировать, а стараться беречь свою энергию, да, возможно человек раздает всю свою энергию своим друзьям. И энергия остается у вас, но эта энергия вам сложно потом дальше делиться. Также настроение не очень хорошее, но осознанность дает вам совет, чтобы вы понимали, именно осознавали, что каждый человек имеет свою энергию. Да, бывают люди, свою энергию жизненную. Именно на те вопросы, которые вам начинают их тратить. Не думая о том, что здоровье на работе может уже совсем слабым стать. Не думая о том, что энергия жизненная, вот именно ваше желание может также желание уже и не такое быть сильное, как раньше. Осознанность хочет вам сказать, чтобы вы понимали, что вы и являетесь энергией. Вы создаете свою энергию. Ваша энергия — это улыбка, радость. Вы смеетесь? У вас уже энергия это имеется. Она внутри вас. Вы радуетесь. Вы уже владеете своей энергией. Так, здесь у нас деньги. Финансовый вопрос. финансы на то, что нам нужно, да? Монетки. Так. Уже копится и становится больше. Но они тратятся. Также опять начинаете копить. Опять страты. Опять копите. И, наконец-то, у вас уже есть сумма определенная. Эту сумму вы хотите сохранить, но, возможно, вы понимаете, что деньги их нужно все-таки тратить. Да, вы уже становитесь не то, что обеспеченными, а уже имеющие деньги, определенную ту сумму, которая вам нужна. Но вы понимаете, что их нужно тратить. Круговорот, баланс, денег, да? Опять приходим к тому, с чего начинали. Было мало денег, стало еще меньше. Потратили деньги, заработали деньги, опять потратили, накопили. И вот дальше, чтобы вот у вас есть деньги, их много. Конечно, захочется потратить. И правильно, будет, если их половину потратить, только половину оставить. Именно половину. Есть разные люди. Кто-то берет, деньги копит, в рамочку ставит, и в рамочке висит, как в музее. А у кого то деньги пришли и сразу же улетели. Если у вас есть определенная сумма, всегда, если вы тратите, вы оставляете половину денег, чтобы уже не так переживать и не так волноваться по поводу вопросов финансового, не думать, не переживать, осознанно подходить к финансовые вопросы, также понимать, что их Необходимо деньги именно копить на что-то, чтобы потратить эти деньги и купить то, то, что вам нужно, необходимо. Или о чем вы мечтаете, о чем желаете. Главное, с осознанностью, с ясной головой подходить, с ясными мыслями подходить к тем вопросам, которые вас именно сейчас, в данный момент интересуют. Всем пока!